Добрый день, мои хорошие. Вы приобрели щенка. Независимо какой породы, масти, у вас щенок появился. Этому щенку два месяца. Ваши первые действия. Пусть он какое-то время поживет у вас в квартире, обследует, привыкнет Первое, что вы должны сделать, если он не проглистован в более раннем возрасте, там, допустим, в меньше возрасте, вы должны проглистовать животное. Дать ему антигельминтик, препарат против глистов. Вот. Их великое множество. Вот. Если э, интересно будет, в следующем видео можно рассказать о антигельминтиках. Какие есть и сколько. Вот проглистовали Через 10-12 дней после дегерметизации, первое время, вот дали ему сегодня антигерметик, 2-3 дня понаблюдайте за калом. Ходить он должен в лоток, он уже знает, должен знать свое место. Ходить он должен в первые 2-3 дня понаблюдайте за калом. Если будут герминты, то э, они э, будут, токсокороз, он может выходить в, в виде мелких, беленьких червячков, вы их увидите. Я вашим языком говорю гражданским червячком. Вот. Вы их увидите. Если только это есть, если только это есть, необходимо через 10-12 дней необходимо прогрессовать повторно. Второй раз. Вот. И тоже понаблюдать. Если нет, все, время вышло, и там к 3 месяцам щенкам необходимо ввести ветеринарную клинику на прививку. После дегерметизации, это важно. Прежде чем привить животное, его нужно прогрессовать. Вот то, о чем мы говорим. Вот. Существует большое количество вакцин всевозможные. О них тоже в следующий раз можно рассказать. Я сейчас пока вот так скажу, что есть Набиваковская вакцина. Замечательная вакцина, держит иммунитет прекрасно. Вот. Проста в применении, легко делается и все замечательно. Все. И есть наше отечественное Мультикан-4, Мультикан-8. Мультикан-4, Мультикан-8. Вот. В первый раз я ввожу вашему щенку Мультикан-4. Вот. Через 21 день вы приходите. На ревакцинацию. Повторно я ввожу мультикан 8. И Этот комплекс уже с бешенством. Этот комплекс уже с бешенством. Повторно мы прививаем. И через 21 день, через месяц вырабатывается иммунитет. Потом вы прививаете его один раз в год. Глистовать животное вы можете три раза в год. Не надо реже, не надо чаще. разделили год на три части. И вот три раза в год можно приставать. Антигерментики есть, мы о них поговорим потом. Они мощные, очень хорошие, очень качественные. Вот. И этого, этого будет достаточно. И потом вы будете прививаться один раз в год. Вот все на этом пока. Все на этом пока. До свидания. Удачи, всех благ.